Всем привет, дорогие мои подписчики, я вас всех люблю. Э -э был такой конкурс у меня 30 декабря 2017 года, на целых 100 Ты рублей, кого он называешь? на 100 рублей был э он. И <связать> поэтому я бы хотел сегодня подвести итоги. Переходим на сайт RandomOrg. Так, вот мы перешли на сайт RandomOrg, поехали. О, вот выиграло число 7. Так, смотрим, кто же это у нас такой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. лес Ссылочку на ВК оставил, правильно. Переходим. Ой, блядь, какая жалость. Ссылка на ВКонтакте недоступна. Ну, себе-то до сотку оставлю. Давайте, всем пока.